Приветствую вас, друзья! Сегодня, в период ретроградного Меркурия, самое время посвятить его учебе. Но я вам хотела бы предложить очень интересные курсы по астрологии. Если вы хотите научиться читать карту, хотите научиться разбираться в характере человека, понять, какой человек находится перед вами, особенности его, Характера, его таланты, его способности. Если вы хотите понимать, как найти подход к своему близкому человеку, как понять, совместим ли вы с тем человеком, который вам нравится, то, пожалуйста, приглашаю вас на курсы, которые начнутся 17 и 21 января. Цена вполне доступная, можно оплачивать частями. Занятия по скайпу. Занятия будут проводиться один раз в неделю, два с половиной, три часа. Также будет создана группа, где вы будете добавлены с вами. Я буду очень активно сотрудничать. Буду держать с вами обратную связь. Буду постоянно вас поддерживать в любых ваших вопросах. И, я думаю, в течение двух месяцев, не спеша, потихонечку, Многие из вас уже смогут обрести такие знания, которые до сих пор были им недоступны. И сможете помогать не только себе, но и своим близким. Кто захочет продолжение, то организуем дополнительные курсы по прогностике. Жду вас с нетерпением. Обещаю, что будет очень интересно, очень познавательно. И вы откроете для себя совершенно другой интересный мир, когда когда можно найти самостоятельно ответы на многие вопросы. Жду вас! Звоните, пишите, регистрируйтесь и до встречи!